242 школьника из 52 регионов, 10 заданий и 5 дней ожесточенной борьбы с соперниками и самим собой. 28-я Всероссийская Олимпиада по информатике в Казани стала одной из самых масштабных в истории. И особенных. Как для участников, так и для принимающей страны. Ведь уже через 4 месяца в столице Татарстана снова соберутся лучшие знатоки информатики. Только уже со всего мира. И возможность попасть на домашний IOI 2016 многих вдохновило показать все, на что они способны. Удалось это и хозяевам. Среди победителей – два татарстанских школьника. Безусловно, каждый день нужно было самостоятельно решать задачи, без этого никуда. Ну, там, иногда, конечно, позволяешь себе сделать выходной день, но это проследило довольно редко. Пришлось себя ограничить в решении домашнего задания из школы. Да, часто Нас специально отпускали с уроков, с занятий, чтобы могли готовиться к Олимпиадам. Поэтому ограничивать себя практически ничем не пришлось. Но... Я стал тратить гораздо больше сил и времени на решение задач, нежели на различные компьютерные игры, в частности. То есть раньше я много времени тратил на компьютерные игры, сейчас же я трачу на компьютерные занятия. Кстати, представителей республики среди победителей могло быть и больше. Еще семь наших школьников стали призерами Олимпиады. Трое из них учащиеся лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Многим до победы не хватило совсем немного, но ребята не унывают и настроены взять реванш уже в следующем году слишком самоуверенно себя повел, хотел задачу решить на полный балл, но не получилось, и в итоге не хватило времени на последнюю задачу. Мог намного лучше, мог стать пятым, десятым, а стал тридцатым. Надеюсь, стать первым в следующем году уже. Благо, у меня есть на этой возможности и желание есть. Своего рода победителями стали и организаторы Олимпиады. Заключительный этап Всероссийской Олимпиады стал генеральной репетицией того, что будет проходить в Казани с 12 по 19 августа. И Казань доказала, что готова КЛАЙ-2016 на все 100%. Олимпиада была на высоте, организация порадовала, не было очередей, как было в прошлом году, хорошие условия проживания, хорошая еда в столовой, и вообще все было очень здорово. Александр Александров, Леонард Вольтьяров, Универньюс.